Дайте угадаю, вы смотрите этот ролик потому, что хотите похудеть? Вы пытаетесь сделать это давно, и все ваши попытки закончились провалами. Вы замучили свой организм всевозможными диетами, разрушили свой связочный аппарат на занятиях по фитнесу, потеряли кучу денег на массаже и, не дай бог, на репосакции, а вес, каким был, таким и остался, и даже увеличился. Ну что ж, это вполне естественно. Так и должно быть. Ведь вы просто насиловали свой организм, грубо, нагло и бесцеремонно забирая его запас, которые он копил годами, вместо того, чтобы выяснить причину, по которой вы набираете вес, и устранить ее. Кстати, то, что вы называете лишним весом, на самом деле является запасом воды и энергии в виде жира, который в ваших же интересах создает ваш мудрый организм. И это именно вы своим неразумным и легкомысленным поведением заставляете его создавать эти запасы. Во всем этом разобрались в Академии Здоровья под руководством доктора наук Ольги Алексеевны Бутаковы и разработали комплексную программу снижения веса, которая гарантированно позволяет навсегда расстаться с лишним весом. В основу программы положены уникальные материалы и уникальные исследования, накопленные в Академии за 25 лет ее работы. И на основе этой программы начала работать школа снижения веса, в которой вы как раз и узнаете, как и чем нужно кормить клеточки нашего организма, чтобы они были сытыми и здоровыми. Узнаете 22 способа похудения во сне. Выясните, какая именно из 12 причин заставляет вас набирать вес. Поймете 12 ошибок, которые вы допустили, пытаясь избавиться от лишнего веса. На основе хорошо продуманных тестов вы сможете самостоятельно продиагностировать состояние своего организма и получить научно обоснованные рекомендации. Еще раз повторю, что в основе программы лежат строго научные материалы и новейшие исследования Ну, могли ли вы предположить к примеру, что если вашему организму не хватает такого минерала как хром, то вы никогда не сможете расстаться с лишним весом а знаете ли вы что существуют продукты с отрицательной калорийностью, то есть вы их съедаете и вместо получения калорий расходуете а знаете ли вы, что ваш вес будет расти, если у вас есть психологические проблемы, все это и многое-многое другое вы узнаете в рамках шести кристинаров, проводимых Ольгой Алексеевной. Пройдя школу, вы наконец-то научитесь регулировать свой вес и жить полноценной, здоровой и счастливой жизнью, не изнуряя себя безумными диетами и бессмысленными тренировками. А записаться в школу вы можете вот здесь.